Всем привет, на связи мистер офицер. Мы продолжаем играть в игрушку Ori and Will of the Wisps. И, собственно, сегодня мы поговорим с Моки, сходим в медведю в гости. Вот. А что делали мы в прошлый раз? В прошлый раз мы мы слили всю руду, которая у нас была. При этом познакомились с новым человечком вот этим. А благодаря Тому, что у нас была руда, мы восстановили вот это потрясающее место, через которое мы можем пополнять себе кпчки энергии. И также, благодаря этому персонажу, мы отстроили дома для Моки и получили от Моки новое задание, где нужно найти его семью. У нас есть ключик и пригласить их сюда, скорее всего. Ну, для этого соответственно нам опять же нужно восстановить мельницу чтобы пошла беленькая красивенькая вода помимо этого нам надавали задание вот такого плана слухи Офер нам дал и еще один слух от твиллина вот это мы обязательно все проверим ну а также есть задание конечно же тихая мельница она так и остается вот э, здесь мы тоже много чего видим но пока поскольку у нас нету различных крутых способностей мы к сожалению все это взять не можем плак плак плак но я надеюсь в ближайшее время мы все это соберем а пока я наверное схожу сюда наверное. Вот, но это не точно. Давайте зайдем к медведю и потом пойдем туда, в мельницу. Ну а прежде чем зайти, поговорим с Моки, конечно же. Ой, здравствуй. Ты идешь туда, где холодно? Я тоже туда иду. Хочу насобирать морозных ягод. Точнее, я туда собирался. Но дорогу мне преградил огромный медведь. Он спит. Я пощекотал ему нос травинкой, чтобы разбудить, но ничего не вышло. Может травинка была слишком маленькой, а может это я слишком маленький. Я уже давно тут стою, а этот медведь все никак не просыпается. Если найду что-нибудь покрупнее травинки, то попробую еще разок его пощекотать. Ух, оказывается нам придется его будить ну-ка как тебе дух на вкус я ничего сделать не могу ничем его шмякнуть ударить а, понятно вообще ничего не могу сделать умение не работают. Просто нельзя его бить. Вот проблема, так проблема. Ну что ж, понятно все. Пока нам нельзя на ту локацию. Давайте Пэшку заберем. Давайте идти туда, куда можно. предел Баура нам недоступен, светлое озеро доступно. Ну и также родник. Ой-ой-ой. Не получилось. А теперь получилось. Так, вот зачем-то. А, у нас притягивание закончилось, да? Притягивание закончилось. А чем мы можем? Как мы можем это все исправить? Вот он, магнитик. Лучше пускай он побудет. Пока что. Так, а тут, а тут вот оно все как, да? И тут мы можем как-то вертику типа, подняться. А, да. Пока умения недоступно, их нам они вверх. лично я еще и потратил все, что. Не так дорого было. Ах. Ну что, давай. И это место мы тоже помним. Здесь течет вода из светлых озер. Точнее, она текла раньше, перед упадком. До того, как затихла мельница. Ну что, будем разбираться. Да. родник родненький родник да и мельница задание обновлено смотри осмотрите мельницу и серьезно она так высоко. Я ничем стукать не могу просто. Ладно, я понял. Пойду-ка я отсюда лучше. Так, что у нас здесь? Ух, ты чё творишь-то, а? Милая такая. Так, а чем мы можем? Так мы ничего не можем. Нам обязательно нужно, чтобы она живая была. Эта пчелка. Но остается только ее резнуть. лестница Какая? Не хочет резвиться. Так, ладно, позже сюда сходим раз такие сложные мероприятия происходят. Так, Офер, привет. И снова здравствуй, дух. В общем, решил я разыскать ту старинную библиотеку. И говорят, хочешь снова запустить колеса родника? Благородно. Вот только боюсь из-за этой двери, нашим планам придет конец. Она не поддается. Я уже давно пытаюсь ее открыть. Бесполезно. Знаешь что, я пока продолжу тут ковыряться, а ты поищи, как ее можно открыть. Да. Ты прав. Надо искать. Здесь у нас ничего нету. Дверка, кстати, большая. А, зря я тут махаю, да? Маха-маха. Нельзя так. Шутить. Батей. А давайте сходим вниз еще раз. Посмотрим, что там есть. Ай, ну ниже пешка давай стреляй ах ты газ пока а, -а, -а! Всё, да кто ух ты я моя yeah. yeah. yeah. <coughs> это то в чем была проблема тут больше проблемы теперь пец какой-то так это надо вот в ту дырку попасть да ай согласен дебилизм полный Райминг. Так, я здесь. Ага. Куда мне надо. То есть тут дерево это... И отсюда. Я... Куда я натворил себе делов и с чем мы можем сделать то допустим я тут Всё. я могу по простому отсюда уйти я не уверен что это правильно было но я не уверен, что я там все, что можно забрал. А еще можно зайти сюда. Ну классно. Так. Лезем вверх. Это мы до сделали сразу. Классно. Прикольно. Я лезу вверх ее uh, а то есть так можно было да даже и hey. прикол прости друг или не друг я не знаю Но тут я не думаю, что-то что, что полезное найду для себя. А нет, смотрите-ка. Фрагмент ячейки энергии. Вот что нам нужно было тут. 25 Так, ждем восстановления Ой-ой-ой-ой Ай! Больно Наконец-то. Киш-киш. Блин, я все пытаюсь с той... Креню за бабах, хотя... А забыл, что я ж поставил другую... А, другую улучшалочку. Так, ладно, тут мы запустили. Все теперь понятно. Ну, может ты вернешься? Не, ну тут, конечно, бредятины. Эти механизмы не работают, это, это плохо. Придется нам туда походу заходить. Будет долг и труден их путь. Давайте посмотреть. О, наши друзья выдвинулись. Вернее, друг. А, нет, все-таки двое поехали. Но семье с него не свернуть. Э, паучок боится. Ну да, вода же. А, нам предлагают тут сразу... Запастись. Все мы вся. Ну что ж, я понял. Про путь нам уже сказали. Тут я, к сожалению, вообще ничего не вижу. Ипец. Водичка, да? М. Хорошо или плохо? Ого! Фига себе. Завращалась тут как все, да? А -а -а. Нацельтесь с помощью и нажмите А, чтобы запустить урис крутящегося колеса. На тебе. Пошло вертаться, крутиться. Так. Дальше ты чё? Тут, тут тоже есть всякие приколюхи. Очень странные на самом деле. Ой, тут какие-то эти... Хиши вводятся. Да, всякие колючки убрать было вообще идеально. М -м -м. Горликова руда нас ждет здесь. Вопрос, а как, что тут? Да. Ну, допустим, да. А, тут нам надо вот Отстрелить. Ой, ой ой Так, ладно, механизм пошел. В самом деле классно придумано. Оп. А, это про того, которого нам говорили? Получи. Строитель, блин. Нифига не ломается. Так, что надо сделать? Вообще пофигу. Hmm. Эээ, блин, а как это можно было понять-то? Ух ты ж. А я так полагаю, эта хрень нас просто возьмет из пепели, да? Эй, пипец, конечно. Оп, Всё, я ушел отсюда. Блин. Но ну, на самом деле вообще непонятно, вообще непонятно, как это можно было придумать, как это можно было решить, не зная этого. Ай! Опять вверх лезть Но Просто без этой штуки Мы походу не сможем туда подзалезть Повыше Лианы назовем ее так Так Так Есть контакт Угу выше и выше и выше и карта нам тут не видать так сохранение зачем-то прошло зачем это так А, вот это зачем-то а здесь собственно да держится у нас за какой-то механизм Так, ну вот и пошло. Вращение. При этом, смотрите, мы не только здесь, о, прикольно. Мы не только здесь освобождаем все это дело, механизмы. Просто тут уступ был, я думаю, зачем он. А, но еще и... но еще и... и тот, который нам нужен. тебя и ах идея я сколько я всего потерял Какие-то щупальцы неблагодарные. Так, тут у нас что есть? И пешечка. Но нам надо еще вверх. Может сначала вверх? А -а -а. Ага. Что за фигня? Я не понимаю. Вообще не понимаю. Нет, это явно не так. Работает. Но мне нравится, походу. Блин. просто нас не закидываешь, куда я хотел бы. О, да. Привет, друг. Приветствую тебя на родниковой мельнице. Именно отсюда течет вся вода. Ну, в смысле, раньше текла. Когда я только занялся картой этих шестерней, мне было немного не по себе. А вдруг они снова начнут вращаться? Но они уже давно неподвижны. Словно слюнявый слизень спячки. Пока что здесь безопасно. Наверное. Не желаешь приобрести карту? Yeah. Конечно, желаю. Благодарю. Так, давай ей сюда и -хо -хо -хо -хо, тут мы даже что-то пропустили с вами. Это да. И причем, смотрите, что нам показали, что тут есть-то. Нифига себе! я вам тут можно много чего открыть оказывается да прикольно ну что будем тут дальше чапать пытаться это дело открыть Уф, на мельнице конечно еще ползти и ползти на что нам на лево и причем еще тут можно было в кишку попасть да? Кто знал Спрашивается. Все, пойдем в кишку? Что еще делать? Тут мы не прошли пока что. Я так полагаю. Очищение пройдет. того момента. Так, да, нажал я, конечно, молодец. Вниз можно будет. Давайте сходим вниз. Мысли нельзя. А, то есть эта шестерня, наверное, как-то сломает, что ли, так? Я полагаю. Но другого тут и не предположишь. А, и тут у нас еще. Да ты... Ломанись. Прыгуша. Вот туда надо как-то попасть. А как? Как это сделать? Как это сделать? Бля. Возможно, попрыгуша нужен. Он прыгает, мы за него цепляемся. Подъем не нужен, да? Вот. Синий лепесток, конечно, да. Ладно, пойдем дальше. Фу, фу да, там механизм, который который что-то запущает. Это ходик вниз. Ага, умение, да? Вот оно. Вот эта синенькая штучка. Притяжение. Вы освоили новые умение. Нажмите ЛБ возле крюка или синего МХ, чтобы переместиться к нему. Mm -hmm. ЛБ, да? Курок. Uh -huh. Прикольно. только что это нам даст а, вот это что нам даст мы возьмем то что мы не видим ⁇ Елки. я прям это паук Блин, прикольная штука, да? Мне нравится. Нельзя, да? М -м -м, где у нас этот механизм был? как она меня притянула так открываем дверцы открытым классненько классненько классненько что давайте посмотрим карту вот эти дверцы нас приведут туда да ну что ж, я думаю этот момент мы оставим на следующий раз это очень крутой момент вот поэтому Поэтому обязательно оставайтесь со мной на моей волне. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. С вами был Офисер. Всем огромное спасибо за внимание. И всем пока. До новых встреч.